Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и это сталкер Чистое Небо. Итак, продолжаем с вами опасное, очень опасное а, приключение в зоне. Вот а, в прошлой серии мы с вами разнесли в пух и прах а, этот блокпост военных. Вот, забрали там спецаптечку. И давайте сегодня посмотрим, что нам а, могут еще предложить наши друзья-сталкеры. Ну, может, они и не друзья вовсе, в принципе. Так, 5 аптечек хорошо оставляем. А, патроны для автомата мы оставляем, да, все. Я думаю, все оставлю. Вот это я соточку. Вот, а, гранаты 3. О, 18 здесь. Так, 2 такие, и три осколочные, короче, мы. Оставляем, вот, а, так, это 6 а, бинтов тоже, наверное, 5, хотя бинтов можно было и больше оставлять, ну ладно, ладно, все отлично, как-то так, да, я думаю, так, сейчас проверю все, ага, вот эти две штучки мы заберем еще, вот, так, окей, Отправляемся туда к мосту, наверное, да. Там у нас э -э сталкеры... Сталкеров мы еще задание не выполняли. Леха, ночь такая, просто выкали глаз. Просто выкали глаз ночь. Так, а что там с э группировки? Понятно, это надо с патрона отнести. Я нихрена не вижу. Вы видите что-нибудь? Я нихрена не вижу. Так. Не Смотри, вот, это вот такая аномалия просто жесть, да, какая-то? Так, откройте... Да, да, разговор... Успокойся. Успокойся, так, чем могу помочь а, Волшебная водка Волшебная водка подальше. Здесь территория сталкеров. Так, Жил у нас в зоне химик один Не то чтобы в зоне химии занимался Или алхимией какой Но волшебную водку готовил на ура Словно целебный напиток Выпьешь и сразу забываешь про все Про зону, про мутантов, ты про пошли. аномалии Откроем огонь а, Тебе уже ничего не страшно все равно кто ты и что с тобой вставляет Как надо за эту водку такие цены набивали, Мама не горюй. А, до того дошли, что химика Твоё, решили держи, отравить. То ли, из -за зависти, то ли из-за зависти, то ли из-за жадности. Не себе, ни людям, как говорится. Отравили, нет больше нашего химика. И водку такую никто не знает, как делать. Но мне рассказали, что у химика было несколько тайников в разных местах. Так вот, я про один его тайник узнал. Принеси не мне из цели. него этой Отстраивай волшебной огонь. водочки хоть одну бутылку, а я награды не обижу. Окей, okay. окей, ну привет, окей, okay. <laughs> ну, okay. uh, так, водка, водка, водка, Здесь водка, водка. получить награду, так, водка, водка, okay. идем с вами искать волшебную водочку, вот, вот такое у нас сегодня задание. Костерок. Видимо, кто-то здесь устроил привал. Чем-то оставили? А, собаки, даже ничего не оставили, а? Казо, да, блин, никак не можем к вам пробраться. Аномалиями дорогу перегородила. Ищем проход. Хм, что-то там отец Валерьян бушует Ждет, ждет там кого-то все Я не знаю, это сюжетная, сюжетная, несюжетная хрень Блин, а я в таких потемках, наверное, хрен что найду Че там по времени-то? Долго еще? О, еще только 11 часов Жест. Тихо, тихо, кто здесь, кто здесь? Собаки, собаки, собаки. Мри. Псина. Проклятая. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Настаю, нарвался. Лежать, падла. Так, попробуй куси только. Попробуй только куси меня. Я тебе сейчас... На тебе в сраку. Леха промазал что ли? Я собаку убил нее патронами страх а Умри, падла! Так, так, так, меня усилили, меня кровоточит. для вот эти пули, знаешь, вот этот не дробит, а, а она это. Надо четко попадать, короче. Дробь-то как она рассыпается, короче, и попадает можно там нечетко выстрелить, знаешь. А вот здесь надо четко выстреливать. Ладно. И так сойдет. Окей. Блёха, даже ящик не можно пробить. Нельзя пробить. Не можно. Так, хорошо. В принципе, я рядом с фоткой, с этой. Ага, ага, ага Вот тяна А тут забор Есть какой-нибудь проход? Дырка ну, Это нехорошо Нехорошо так подставлять бы раньше увидел этот забор, или хотя бы сказали, что здесь забор, я бы сюда не перся. Я бы в обход пошел, в принципе, здесь можно сейчас будет обойти, я думаю. Началось. Так вот здесь вот можно пройти. Ага, херушки. А где? Здесь помните? Здесь, по-моему, раньше было это. Можно было пройти, нет? Не огонь. Да хорош там открывать огонь. Я за твоей водкой вообще-то прусь. Но ты мне тут угрожаешь. не Нехорошо, нехорошо так поступать. Понятно? Твоё так, хорошо. Подальше патроны шикарно так ну получается я обошел сери обратно туда в конец короче бежать Я надеюсь, там эта водка спрятана не очень так э, сильно, потому что тяжело будет в потемках в этих искать. Блин, жалко нельзя, вот этот э, энергетик добавить какой-нибудь э, быстрый доступ какой-нибудь, знаешь, да, чтобы на кнопку нажал и сразу выпил. Чтобы в инвентарь постоянно не залазить. Так, это что? Газика, это у нас аномалия. Ну-ка что у нас там есть это? Артефакты? Да, да, да, да, да, артефакты есть. Так, ну надо как-то аккуратно. А как тут обойти-то этот артефакт? Эти? Ой, эти. Меня сейчас сосет и убьет. Их аккуратно, спокойно. Аккуратно, спокойно. Чтоб не всосало. Так, тут чел, короче, лежит. Погоди-ка. Что у него? У него пусто. У меня еще радиация съедает. А, тихо, погоди-ка. Стой, стой, стой. Нам вот прямо. Где-то здесь. Аккуратно, спокойно. Отлично. Шикарно. Так, мне теперь валить отсюда надо, потому что у меня радиация просто сжирает. Просто она... Она меня... Так, я сохранюсь. Я сохранюсь, аптечка. Ходи аккуратно. Ди -ди -ди -ди -ди -ди -ди -ди. Все, по прямой прошел нормально? Отлично. Отлично, так. Э, антиродин. Да, плохо, конечно, этот. Антиродин у меня мало осталось. Блин, сколько здесь надо этих сожрать, чтобы. чтобы хилку получить. О, бинты. О, аптечки. О, хорошо. О, патроны. Шикарно. Шикарно. Так, что у тебя есть? Нет? Это у нас что? Это у нас вот этот алхимик? Или кто это? Так, погоди. О, стой. Вот это хорошо. Погоди, чейзер. А можно я оставлю, да? Я его оставлю? Он не такой меткий, смотри Так, гладкоствольное помповое ружье Американского производства Созданное для применения в самых неблагоприятных условиях отличающихся высокой надежностью Все детали снабжены антикоррозильным покрытием Для снаряжения используются боеприпасы Калибра 12.70 Ну, та же самая, что и вот это Его можно будет заделать, попробовать Короче, посмотрим, заделаем, посмотрим И там уже решим, что бы лучше оставим Вот эту двустволку или...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 сюрпризы подогнала так окей как мне попасть или где-то внизу погоди здесь показано что О, ну ка да смотри волшебная водка наватая жиды с резким запахом спирта судя по запаху не градусов 80-90 вряд ли это стоит пить вряд ли это стоит пить водку нашли охредить там раскаты просто ту могилка что там а -а -а -а. не -е -е -е. Не местный? <смех> Не местный написано там. Охренеть просто. Раскаты грома. Энергетики не буду пить сейчас, Потому что я уже пришел, в принципе. Так. Привет, брат. А Пойду, где? Подальше. Здесь территория сталкеров. Слушай... На тебе водку. Держи. Так, а получить награду? Получить награду где? Получить награду там, у них, в Слушай этом тебя. штуке, да? Окей, лагерь в этом. Давай-ка. Поднакопим, короче, мы с вами э... Так, погоди, а что здесь поднакопим, говорю? Ну, поднакопим награды. Надо что-то еще повыполнять у кого-то. Погоди здесь тебе проходит. Погоди. Ну, вот вот у верхнего. И там еще вот дальше есть. Один. Так, чем могу помочь? Трофейный АКМ-42, э, 2. Знаешь, я коллекционер, собираю редкие стволы. У меня экспонатов уже на целый музей. Как говорится, с мира по нитке. Ну нет, у меня одной диковины трофейного АКМ-47, дробь 2. Этот коллаж не просто хорошее оружие, оно ценнее, ценнее всякого. Из него выбивали таких мутантов, которых ты никогда и не видел. Я слышал, что сталкер владелец Этой Дикоин был не просто отличным стрелком, он был легендой зоны. Он мог выбраться из любой ситуации, из любой аномалии. Про этого сталкера уже давно новостей не слышно. Зато я недавно узнал, где находится его оружие. Оно спрятано в тайном месте, куда не всякий может добраться. Наемник, принеси мне это оружие. Окей. Без Б. Без Б куда идти? А. А! Военный. А! Вот так, да? Это вот туда, где... Погоди! А, там раньше, а, в, тень, в тенях Чернобыля, короче, там сидели здесь эти, здесь база бандитов было, а сейчас там военные написаны. Значит, там сейчас база военных, а, получается, оттуда а, военные захватили здесь вот это выходит. место, ну, если так предположить, да, к Чернобыль, уже здесь военные стоят И требуют там, типа Залог, чтобы пройти, да? Вот Или как-то я не так понял Короче, короче бред несу какой-то жизнь. Ну ладно Бляха, там военные, военные-то да, опасно Опасно Аккуратно я еще ни черта не вижу. Так, тихо-тихо. Аккуратно Пятеро здесь. Вот тихо. ой ой ой ой ой ой ой ой ой, ой. какой мощный то все умер блях одного так долго мочил а ублюдки сложно сложно в этой темноте короче это все делать но благо их выдает фонарики в принципе, их, ну, видно, где они там бегают. За фонариком. Вот если он фонарик выключит, тогда да. Тогда да. Ну, давай, вылазь. Да подло! Подло! Ну, он меня также по фонарикам видит, короче. Если я выключу фонарик, я ни не буду видеть. А если попробовать, из его фонарика же видно все. Давай Оп. А он меня не видит, да? Блин, Блег, а он меня видит все равно. Че у меня бинты закончились? Опять у меня кровать точит все. Да, ублюдок, стой на месте. Бесит, когда они ходят. Не ходи. А, бляха, еще и гранаты, гренки тут прилетели. Я пошел, Давай, иди сюда. Я тебя сейчас загашу. Я столько патронов потратил на него. Говно ты военное, иди сюда. А, он взор. Я убью. Гляди там еще, о, о, о, о, о, тихо, тихо, тихо, тихо. Готов, четко метка, четко метка, готов. Так, нужен, я остался еще один. Я делаю так, делаю так, расчехляем, да? Отлично. Че, фонарик выключил, что ли? Зачем? Аккуратно, здесь еще один, где-то Патроны так. Э -э Расчехляем Не забываем расчехлять Автоматы Он может быть где-то там внутри А может быть и нет Может где-то здесь быть Гри гринки тоже забираем. Пригодятся. А, выброси. Хорошо. Да, хорошо. Так, бинты хорошо. Курато, Где-то здесь должен быть. Где-то здесь должен быть. Ой, едно курили-то. Курилки картонные. Мне кажется, он наверху. Нет, нету ай ай ай ай да да да да да наверху наверху кстати я не посмотрел что я взял что за артефакт я взял это я заберу так чуть за артефакт дел радиация мин а это ну это можно продать такой есть так что не знаю консерв пожрать бинтов надо побольше Так, окей. Все, здесь, здесь теперь спокойно, тихо. Потому что вроде на карте, не, на карте, на радаре показано, что здесь больше никого нет. Но не знаю, как, насколько точно показывает этот радар. Вот. Так, цель у меня наверху показывает. Здесь, что ли? А, еще выше, что ли? Блях, патроны для пистолета нахера не нужны. Еще выше, что ли? А как мне еще выше-то подняться? Что за сказка? Да ладно тебе. Еще какая-то лестница есть, не знаю. Ну, вот, погодил вот здесь. Так аккуратно. Надо перепрыгивать, наверное, здесь, прыгать по балкам. Бляха, вот как я не люблю вот это вот... это вот все вот это вот. Прыгать там. По балкам, по всяким. Да ⁇ пти, мать. В темноте ночью, бляха! <реж— <реж <реж> <science> не, вообще никакой, бляха, прыжок. Даже так не допрыгнул. Блюдок. Где там эта балка? Я заблудился, я не вижу нихера. Долбаный автомат. Да в смысле, бляха, ты чё такой? Почему ты не можешь так пр нормально прыгать-то? Давана, кусок. Бляха, взял, перепрыгнул еще вообще через стену. Это наемник, не знаю. Вообще калич какой-то. Ничего не может прыгать нормально не может не знаю как таких вообще в наемники взяли Тут вообще прыгать не надо было можно было просто пройти Жесть. так окей где-то здесь ищем а а еще и как я могу взысывать? Нет, да? Да ёб твою мать, а! Ну! Ну! Блин, такие долгие загрузки, вообще жесть! В чернях-черноб. В чернях, черно... В чернях Тенобиля не было такого. Таких долгих. Были, но не было таких долгих. Так, погоди, вот здесь я могу, наверное, пройти. Да. В смысле, я думал, в холодильнике? Э, бляха! Тихо. Еще на определенное место надо... Ой, о, ой. Отрядить. Ух ты! Таких патронов у меня не было. Это для чего патроны-то вообще? Снайперские патроны, ни хрена себе. Все, отлично, теперь можно это. Того. Да иди ты. Можно идти, короче, обратно. Отдавать это, этот автомат. В принципе, я себе его оставлять не буду. Нахер он нужен. Не, с моим нормально. Мы еще заделаем. Мы еще свой заделаем. Ого, как-нибудь. Наверное. Я думаю. Как у меня, кстати, кровато течение пропало. Реклся опять. Здорово. Ну там нормальный стоит. Привет, брат, а не то, что там. Эй, наемник, тебе проходу нет. Наемник, держись подальше. Здесь территория сталкеров. Так, вот я вернул. Спасибо. Так, чем могу еще помочь? Все, ничем. Там был еще где-то один. Что такие за этот залоги? Там был еще один. А, это, наверное, там в дырке. Или не... А, нет. Погоди-ка. Он тот, что -ли? Да успокойся ты там уже, ну. Не подходи, не подходи. Так. Чем могу помочь? Ничем. А, все что ли, ничем? Ну ладно, окей. Тогда идем, короче, с вами отправляемся за наградой. Вот, посмотрим, что мы сможем сделать с этим... Посмотрим, что мы сможем сделать с... Этим С чейзером Вот И тогда уже отправимся по По этой По, по, по, по сюжетке Здорово Ну, нормальные пацаны Да, ничего не ну, вообще да, да, да. Не угрожают Ни хрена Все отлично, все нормально Все путем что могу предложить? Так, так что мне меня для, для меня 1400. Ну бляха за два таких задания. Заходи так ладно, попозже. давай торговать, по, по, поторгуем и продадим вот эту штуку за две с половиной. Короче, почти почти в половину он урезал цену. Ну ладно, нарвали. Так, так бинты я заберу, это я заберу. Ну все. Смотри чезер. у него тоже чезер есть повреждение. Ну ладно, нормально. Так посмотрим, что я могу сделать что с да этим по... чейзером. Если что, Улучшить. еще так, починить. Так починить. 200 всего. Так. А, скорострельность 20, точность. Вот точность надо по-любому. Вес минус что 15. Да починить, Надежность по-любому надо точность. Ага. Емкость магазина плюс 2 патрона хорошо. Надежность у. Так скорострельность. Где ладно. Давай точность, точность, окей. Okay. Точность вес, ага. Надежность, ага. Решил улучшить, что? Так, точность, а, ага. еще точнее будет, можно два. Погоди-ка, можно два патрона еще. Лучше патрон. магазин при помощи. Ага. Можно еще так сделать, так надежность вот так здесь. А в принципе можно. Почти и... не вообще все отлично, вообще у меня крутой. Теперь смотри, ага. А, ружье двустволку свою можно не знаю я спрячусь я пока я пока ее продавать не буду я ее просто спрячу я ее сейчас расчехлю и спрячу тушите свет называется я ее расчехлил и спрятал короче вот так это мы да бляха это мы сюда так опять а нет два две а две Две здесь пять, три Ага, так, это патроны Вот эти патроны убираю Пять Так, бинтов Побольше В принципе, все да Так, вот это мне нафиг, в принципе, не надо, да это Собранное Это, по-моему, тогда что-то там умер кто-то или что, да мне Нахрен, она не нужна В принципе Ну и, и, и все да а, у меня нет ни батона, ни колбасы. Так, антирадин, один, хорошо. Консерв у меня тоже нет. Ну, все, да, в принципе, все. Окей, друзья, давайте на этом закончим. Вот у меня видос подошел к по концу. В следующей серии, значит, мы с вами отправляемся а, в лагерь новичков. Уже по сюжетке, да, пойдем. Ну, если там что-то встретится, еще по дороге, то встретится, окей. Кому понравилось, ставим лайки, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. Буду... С вами был Валерий, всем пока.